Что Девчонки и мальчишки, а также их родители Практически в центре города Бангкока Среди вот и э, таких вот Сейчас покажу вам, то есть, чтобы вы понимали Есть вот такое вот чудо э, Прекрасный стили... стили... стилизованный 19-летний фермерский дом Из тикового дерева, перемещенный в Бангкок С берегов реки Ме Пинг Что находится в Чингмае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 Тоже туда зайдем, посмотрим какие там цены В общем, вот так вот В 19, в 19 столетии ну, В начале, там, в середине Жили тайские Обычные жители Ну, какие-то приспособления Непонятные Это, скорее всего, барабан Да, барабан такой Еще один барабан большой То есть... Телега с деревянными колесами, забиты крени, чтобы колеса не отлетели. А это типа у нас, как сейчас ставит зонтики от солнца, такой большой плетеный зонтик. В общем, корзины всякие. И вот на таких вот сваях. В общем, этот дом был перевезен в Бангкок и теперь как музей используется. Не знаю, выгонят меня отсюда, не выгонят, но про вход никто ничего не сказал. В общем, так. Всякие корзины, лукошки. В общем, ну, пока молчат. Сейчас попробуем еще наверх подняться с вами. Ну, в общем, кому интересно, вот именно культура, история а, быта тайского, ну, тайских людей. Там начало 19-х, середина 19 девятнадцатых то, пожалуйста, приезжайте. Точку на карте я поставлю. В общем, вот так вот раньше выглядели тайские поселения возле реки. В общем, на самом деле, ну, интересно, здесь шерсть, это, наверное, пряли, нити всякие. Вот их изделия. То есть, от метро Макасан это недалеко. Вы вышли с метро, как делать пересадку и все время прямо пошли прямо, прямо, прямо все в рекап можно туда, да? 5 минут, окей? Okay? сейчас быстренько забежим потому что, я говорю, я пришел к закрытию там, в принципе, ничего не было написано что-то я мимо пролетел и пришлось мне обратно возвращаться в общем ну ради уважения разулся, поэтому. Один, европейцы сейчас зашли, обутые а почему-то. Один разулся, второй обутый а пошел. Предельная машина. В общем говорю кому это будет интересно. Сейчас надо нам поменять ракурс, чтобы свет был у нас сзади, чтобы вам было видно. Это я не знаю, что за приспособление. А крыша у нас черепичная Но ну, черепица уложена на рейки, доски В общем, вот так вот из шерсти пряли нити Здесь у нас какой-то молитвенный, не молитвенный ну, бананы искусственные, как я понимаю Здесь у нас уже другой выход ну, сейчас мы зайдем еще в одно помещение Посмотрим, что здесь. Здесь у нас тоже, ребят, вот показывали, ну, наверное, уже не успел, показывали, наверное, на видео, как разжигали огонь, добывали огонь. Именно в старые времена, когда не было зажигалок, спичек. В общем, собирались, собирали кокосы, урожай кокосов, урожай рубка, чеснока. Еще каких-то фруктов, первый раз их вижу, не знаю, что это. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну и горшки глиняные, куриные яйца. Ну понятно, что искусственные. Ну, здесь еще есть проход. Сейчас просмотрим в другом здании, что у нас открыто тоже. Это вот в самом начале, под которым я проходил. Здесь вот какой-то, ну... Типа устрашающего навеса было голова дракона. А здесь, скорее всего, факелы разжигали вечером. Ну, это непонятно для чего. Может быть, для риса. Может быть, в качестве как зонтик. Но, скорее всего, для риса, я думаю, что использовалась. В общем, типа хранилище такого. Хранилище для ну, своих зерновых культур. В общем, такое все маленькое, миниатюрное. Ладно, пойдем, потому что попросились у Таечки сказали, Сейчас мы быстренько не будем его задерживать. В общем, кому интересно, ребят, еще раз говорю, приезжайте, смотрите, ну, Фотографируйтесь сделайте фотки. Кстати, тоже он будет сделать мне и продолжим сниматься. В общем, девчонки и мальчишки, а также их родители, я говорил, находится это все в центре Бангкока, ну, как-то в центре вот этих а, высоток, то есть, в принципе, я прошел мимо, сначала пролетел, дошел до перехода, у одних охранников спросил, они меня отправили вообще в противоположную сторону, хотя стоят, как мне ну, по карте название показал, что-то там не отдуплился, к тому же было на тайском написано. Навигатор что-то у меня сбился, и, ну, в телефоне. Подошел к другому тайцу, молодому. Он говорит, тебе в другую сторону, ты прошел уже. Показал мне, в принципе, то же самое направление, где я проходил и говорю, кто захочет, приходите сюда, ножками погуляйте по Бангкоку, поймете, в чем вот именно суть Бангкока. И мы сейчас с вами выдвигаемся в другое место. И сегодня обязательно посетим еще... Очень интересное место Но это будет, скорее всего, уже другое видео И, да, еще маленький момент а, Работает музей с 9 утра а, До 5 вечера, ребят Я прям буквально за 5 минут успел И стоит вход а, 100 бат Поэтому, я думал сначала, что Бесплатно, но в итоге Оказалось, что вход платный Потому что, смотрите, вот еще а, Здесь проезжая часть Я шел по той стороне Напротив отель Pullman а, так что ориентир вам, чтобы вы не заблудились а Доходите до отеля Пулман, Переходите дорогу в разрешенном месте И идете прямо вот в этот музей а, Вот именно этого муз музея Название забыл, напишу под видео Обязательно вставлю Ну пойдемте в кафе посмотрим Что у нас, о чем в кафе можно попить Потому что у меня уже горло пересохло Сейчас посмотрим цены а, кафе работает с 6 утра до, 1, до 9 вечера ну что пойдемте зайдем посмотрим а меню плюс а, меню Сейчас посмотрим меню. Так. Горячий кофе. Что-то 4, 10, 7, 12, непонятные цены. Так. Американо плист. Американо. Американо. вот И ван вот он. В общем, цены 80, 90, 75 кофе. Ну, есть разные кофе, холодные, чили всякие холодные. Есть какао, есть мороженое. В общем, сейчас мы копьем кофейку, наберемся сил. Okay. One Americano, one water ice. Water ice. Uh, one water. Ice. И кики обули, пляс. Кики Да, окей. В общем, пойду на улицу. С сигаретки посижу, покурю кофе. Сейчас сяду под вентилятор. Изучу дальнейший маршрут, куда нам дальше двигаться Сейчас его чуть-чуть делаю. Что-то я не понял, то ли я его выключил, то ли он... В общем, ребятишки на, на этом первая часть моих видео закончилась И мы сейчас будем начинать уже новую часть видео снимать, так что роликов именно по Бангкоку не пропускайте смотрите короче а, пишите комментарии, ставьте лайки дизлайки не забывайте, кто делает подписку нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило оповещение о новых выходах видеороликов Мария, потому что а многие как бы сделали подписку, но оповещение до кого-то не доходит. Поэтому обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы вы получали оповещение о новом видео. Делитесь моими видео в соцсетях, рассказывайте своим друзьям. И в общем, будьте со мной, дальше будет интересно. Поехали!